Вот ты какая первая боль. В руки пихаешь мне алкоголь, знаешь, как это не спать по ночам, знаешь, что это — кричать сволочам, знаешь, как это — любить неживое, знаешь, как глупо писать про такое, знаешь, как это — поглохшие уши с силой запихивать слабую душу, знаешь, как это — жестокая, злая, полураздетая, полуживая. Хладнокровная, самовлюбленная, Сильная, глупая, пьяная, сонная Ваших ударов по сердцу. нечесть, вам, прославляющим страшную весть, Всех осуждаю, вам всем не понять, Как это мертвое ложиться в кровать, Как это ждать небывалых чудес, Как это счастье закапывать в лес, Как это плакать без слез и молиться За то, что вовек никогда не случится.